итак на днях завезли нам немножко дейликов один из них у нас оказался очень интересный очень интересный сыграть с другом праведности зазерот зазерот немножко уже выполняли теперь мы пытаемся сыграть с другом ну, давай вот выбираем с кучи друзей -а -а -а -а стандартный дуэль давай Ильдар. ответь нам на вызов какие-то зависоны. Блин. Так, ну и у нас есть народна колода, которую мы можем э -э, ему нашему товарищу противостоять, так как он видит, да, разница у нас пятый ранг против пятнадцатого, насколько я помню у меня сейчас ранг. Возьмем паладина Не скажу, что за нем сильно играем, но против них неплохо получается. И против нас жрец. Я так думаю, будет на сале. Пожаренный. Так... Полководца поставить. Пожадничать не надо. Нет, полководца потом мы дождемся. Думаю, в нужный момент он придет обязательно. Здоровомся с товарищем. Так ну хитрый ход. Посмотрим, насколько хитро. Сейчас будет слово тьмы боль. Нет боли. Хорошо. Теперь будет боль. Радиные мысли. Мне как-то даже неудобно. Человека походу не заход. Следуй Хорошо. Ну, в принципе, у нас сейчас неплохо будет зайдет Мурнинзи. Неплохо так будет. Но опять же... Сейчас пойдут какие-то уешки, да? Нет. Что-то там по-любому должно быть. Не может быть такого. Угу. Ну, мы будем это чистить по-любому. Так, ну за девять пять пять сразу нет. Вот это наверное. Я понял да, что это заход вообще никакой Я понял Да ну, ладно, не оправдывайся, что ты оправдываешься Ну это на игра рандомная раз зашло два раза не зашло да что ты боже... смотри что творит а Тут варит, да? Неплохо сыграно. Так. Восемь. Так. Вот так. так смотрим что мы делать когда что-то будет что число, плюс 22 а мы ему можем не дать до да? атаковать и уничтожить Так, если ему вот так вот это и мне подумать по имя справедливости. Надеюсь, никаких таких ауе огромных уже больше нет у него в руке. Да ладно. Да ладно, чувак. В самом деле. Так. А что с него у нас получится? С него у нас получится 2.6, да? 2.6 Это мы делаем так делаем так и что-нибудь с мурлоками попробуем намутить типа божественного счета что-нибудь так. И ветра давай. Ну, было напряженно. Я думал уже солью карточку. Ну повезло.